привет друзья с вами владимир шемит и моя супруга марина шемит привет ну что друзья сегодня 28 0 4 2021 года и мы собрались в новое путешествие правда не всей семьей а только моя супруга отправляется для вас в каппадокию чтобы показать вам самую полезную и важную информацию по данному направлению Да, марин что ты покажешь ну, наверное, разберемся, что же это за место такое, что за курорт, что там посмотреть, чем он отличается от каких-то других мест. Ну и самое интересное впереди. Ну и как это все сделать максимально выгодно туристам? Потому что есть в этом Направлении некоторые нюансы, которые туристы должны знать, как это сделать дешевле, выгодно и интересней. Все это вам покажет уже моя супруга на месте, именно из Каппадокии. В принципе всю информацию, которую она будет для вас собирать, показывать и систематизировать, будет в группе форум туристов, да, Марин? Ссылку в описании под этим видео найдете на эту группу. Будет там фотоотчет особенно и какие-то небольшие видеоматериалы. А ролики уже, конечно, будут тогда, когда моя супруга вернется. Вернется она второго... Мая из Каппадокии в Харьков, в общем, прилетит на прямом чартерном рейсе. Кстати, эти чартерные рейсы есть и из Киева. Поэтому, ребят, это самый удобный и выгодный вариант для того, чтобы посетить это направление. Да. Разберемся. Кроме того, друзья, уже завтра в Турции начинает действовать очень жесткий локдаун. Туристы этого очень боятся, но зря они этого делают, потому что этот локдаун касается только местных жителей и туристов, которые имеют право на проживание в Турции, но не туристов, которые посещают турцию с целью туризма то есть именно туристы которые купили тур либо прилетели там на несколько дней и у них есть забронированный отель эти правила локдауна туристам не касаются. но чтобы знать точную информацию как же будет работать этот локдаун марина будет разбираться на месте и все вам это показывать Разберемся, посмотрим. И на отдых это никак не влияет. С одной стороны, даже, мне кажется, лучше. Меньше людей, меньше столпотворений. И, И больше, больше красивых фото. фото. Без поп <смех> на заднем фоне. Поэтому, друзья, умейте правильно использовать нестандартные ситуации в туризме. Кроме того, друзья, еще что хочу сказать за хорошую новость о том, что появилась услуга... От монобанка принципе это было и раньше но именно в туризме это было сложно реализовать но мы это тоже реализовали монобанка есть услуга покупки частями это очень удобный сервис для того чтобы не платить всю сумму за путешествие сразу собственно говоря мы это все сделали теперь эта возможность есть у всех наших туристов соответственно и супруга этой возможностью воспользовалась для оформления этого тура кроме того как раз на ней мы все и испытали это очень удобно очень легко и вам не надо даже выходить из дому чтобы оформить ваш отдых и либо путешествие с помощью этой услуги поэтому ребят если у вас еще нету карты монобанка в описании будет реферальная ссылочка по которой вам нужно э, скачать приложение уставить установить на ваш смартфон и тогда вы получите 50 бонусных гривен на ваш счет которые вы можете использовать уже собственно говоря на покупку ну, любого товара и либо от чего вы там покупаете с помощью ваших банковских карт поэтому ребят обязательно регистрируйтесь в этом приложении скачивайте это приложение ссылочка будет в описании к этому видео марин ну что собственно говоря мы рассказали что вас ждет и в принципе уже осталось два часа до времени вылета сейчас моя супруга уже отправляется в аэропорт я ее проведу пожелаю ей хорошего путешествия и отдыха ну а вы не забывайте подписываться на канал потому что марина будет стараться сделать максимально интересные видео и фотографии которые принесут не только пользу а возможно вас еще и удивлять чем-то до встречи пока пока